Российская военная база в Венесуэле, за и против. В последние дни все чаще можно услышать разговоры о возможном размещении российских военных баз на Кубе или в Венесуэле. В качестве нашего ответа Чимберлену, если США не воспримут наши озабоченности в свете безопасности. Но так ли уж необходимы нам военные базы вблизи США? Тем более при наличии у России современного высокоточного оружия. На этот вопрос мы попросили ответить российского военного аналитика, директора Московского центра анализа стратегии и технологий, ЦСТ, члена Общественного совета преминобороны РФ Руслана Пухова. Иметь военные базы у берегов США имело смысл лет 40-50 лет назад. Сейчас для нас это не столь актуально, считает эксперт. Развитие военных технологий позволяет угрожать, оказывать давление, наносить удары по объектам потенциального противника на расстоянии. Для этого уже не обязательно находиться вблизи его территории. Так что чисто с военной точки зрения наличие таких военных баз уже не является столь важным фактором, каким являлся ранее. По мнению Пухова, в этом вопросе к тому же имеется еще и важный дипломатический аспект. Очень хочется надеяться, говорит он, что, прежде чем заявлять о создании каких-либо баз, Озвучивать это решение американцам и прессе, наши военные и дипломаты провели консультации с кубинскими и венесуэльскими специалистами. В противном случае подобные заявления звучали бы оскорбительно для руководства этих стран. В случае таких переговоров, считает эксперт, проще было бы решить вопрос о размещении российской базы на территории Венесуэлы так как с этой страной у нас короткая история отношений, не обремененная какими-либо прежними разногласиями, как в случае с Кубой. В свое время, поясняет Пухов, без разрешения Фиделя Никита Хрущев отозвал с острова свободы и вернул обратно наши ракеты, что породило очень большой кризис в советско-кубинских отношениях. Фидель воспринял тогда это как личное оскорбление и унижение народа Кубы. Затем, позже, уже в начале нулевых годов мы отказались от нашей кубинской базы в Лурдесе, нашего главного радиоэлектронного центра разведки. И тоже без особых консультаций с кубинцами. Получается, мы уже дважды, грубо говоря, их кидали со своими военными базами. Так что, думаю, в третий раз сыграть с нами в эту же самую игру они просто не захотят и с высокой степенью вероятности ничего нам у себя размещать не позволят. И если мы в этой ситуации о чем-то станем раньше времени заявлять, то будем выглядеть не очень красиво. Что касается Венесуэлы, то здесь по мнению эксперта переговорный процесс может быть более простым. Но только вопрос, нужен ли он нам. Вполне вероятно, что руководство Венесуэлы нам разрешит разместить у себя базу, — рассуждает Руслан Пухов. Хотя такая его позиция разделит общественное мнение страны пополам. Половина будет за, другая — резко против. При этом следует помнить, что в стране высокий уровень преступности и развернуть там настоящую, а не номинальную базу будет крайне сложно. Потребуется ее серьезная охрана. Придется также учитывать, что Венесуэла находится в кольце недружественных государств, к примеру таких как Колумбия, являющаяся стопроцентно проамериканской. Так что может оказаться так, что эта база скорее не американцам будет угрожать, а сама станет мишенью для угроз проамериканских сил. Наши люди там, прямо или косвенно, вообще могут оказаться в положении заложников. Словом, следует многократно подумать, следует ли начинать процесс развертывания там нашей базы. Немаловажным фактором в решении вопроса о постоянных базах эксперт называет также финансовый аспект. Он говорит. Надо понимать, что содержание полноценной военной базы в чужой стране – это очень дорогое удовольствие, которое требует больших вложений. А потому гораздо дешевле. А с военной точки зрения, сегодня еще и эффективнее было бы создавать не военные базы, а к примеру, такие военно-морские группировки, которые могли бы, оказавшись у берегов США, без всяких баз выполнять те боевые задачи, которые будут им поставлены. Мы сегодня вполне можем это делать. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал чтобы не пропустить новостей, ставьте лайк и жмите колокольчик.